всем привет приветствую вас на своем канале в этом видео хочу показать как solidworks построить вот такую сковородку за основу возьму чертеж сборочной единицы стоит сковородка из корпуса под названием сковородка и алюминиевого дна из материала толщиной 5 миллиметров также хочу несколько усложнить конструкцию, добавив на сковородку такой здесь сливной носик. Я уже создал новый файл детали. И поэтому на плоскости спереди начерчу первый эскиз. Внешний Радиус 125 миллиметров, Высота ну, 70 минус 5, получается 65 миллиметров И толщина стенки 3 миллиметра. Здесь мы поставим размер 70. Также можем сразу поставить допуск. Двунаправленный, как на чертеже. Это плюс... 5 милли... Плюс 0,5 мм. Дальше нарисуем. Дугу. И здесь поставим размер 125 Также здесь поставим радиус 125 мм. Вот такая вот у нас заготовка получилась. Эту линию мы снимем атрибут вспомогательной геометрии и с помощью повернутой бабушки основания сделаем вот такой вот корпус будущей сковородки после того как мы сделали корпус сковородки повернутый бабушкой основанием необходимо добавить носик для слива масла на этой плоскости нарисую новый эскиз это будет профиль этого носика Здесь мы поставим взаимосвязь равенства. И здесь допустим угол 60 градусов. Может чуть-чуть подальше выдвинуть. И поставить здесь дополнительную точку. Допустим на 15 миллиметров. Профиль носика готов. Теперь необходимо сделать путь по которому мы его выдадим. на плоскости справа рисуем новый эскиз пусть это будет дуга допустим радиуса 70 миллиметров здесь мы вот эти две точки добавим в взаимосвязь совпадение к этим двум точкам и теперь от исходной точки, допустим, на 20 миллиметров. Вот у нас эскиз готов. Теперь идем в элементы бабушка основания по траектории. Выбираем профиль, это наш треугольник. И выбираем путь. Вот такой вот у нас острый носик получился теперь мы видим что в принципе можно сделать его чуть чуть э, тупее угол не 60 градусов а, допустим 80 или даже может быть 90 и здесь выдвинуть его например на 30 миллиметров или на 25 Ну, вот уже получше. Теперь необходимо добавить скругление. То есть скруглить вот эти вот ребра, а то они уж слишком острые. Выбираем скругление. Здесь можно выбрать, например, 15 мм. И скруглим вот это вот среднее ребро. Ну, например, 8 мм. Теперь, в принципе, можно выбрать всю внутреннюю часть, применив команду оболочка. Выбираем команду оболочка, задаем толщину, которую она должна остаться после применения этой команды, толщина стенки. Здесь толщина стенки 3 мм и дно 5 мм. Но, наверное, нам необходимо выбрать 3 мм, а дно до 5 мм мы потом дорисуем. Выбираем ту плоскость, которая, ту грань, которую необходимо убрать. И щелкаем Здесь ставим 3 мм вместо десяти. Щелкаем Вот у нас вот такая вот замечательная сковородка получилась. Основание для сковородки. С толщиной стенки 3 мм. Также можем применить материал, пусть это будет пока простая углеродистая сталь. И для информации посмотреть а, массу. Уже весит порядка двух килограмм. Теперь необходимо дорисовать ручку. А, ручка имеет ширину. В, 44 миллиметра радиус 22 и длину от осевой центральной линии в 400 миллиметров поэтому на виде сверху вот на этой вот грани рисуем новый эскиз выбираем осевую линию и ставим размер 400 теперь выбираем отрезок И дуку. Здесь совпадение, добавляем взаимосвязь. Радиус здесь будет 22 мм. Ну и, собственно говоря, все. Здесь только нужно замкнуть наш контур на осевую линию. Выбираем повернутый бабушка основания. Здесь настраиваем не на 360, а на 100. 80 и снимаем галочку внить результаты, чтобы потом э, лишнее обрезать. Четкий макин. Но заготовка для ручки у нас готова. Теперь необходимо построить э, дополнительные элементы. Это отверстие и выборку для уменьшения веса изделия. Начнем с отверстия. Значит, оно расположено от осевой линии на расстоянии 370 мм. Выбираем. Верхнюю грань рисуем опять же осевую линию от исходной точки 370 миллиметров и рисуем окружность диаметром 25 миллиметров после чего вытянутым вырезом создаем отверстие. Теперь делаем вот эту вот выборку для облегчения веса изделия. Здесь нам подсказывают, что радиус скругления 19 миллиметров. Вот. Здесь также на этой же поверхности рисуем эскиз. Начинаем эскиз севой линии. Здесь длина 328 плюс минус 1 миллиметр. Ставим здесь 328. Можем сразу выбрать допуск двунаправленный и поставить минус 1 плюс 1 опять точно так же как мы делали при построении ручки строим такой же профиль для этого освобождения и здесь ставим радиус 19 мм И теперь с помощью повернутого выреза выбираем всю внутреннюю поверхность. У нас вырез захватил еще и сковородку. Поэтому мы сейчас отредактируем и выберем только выбранные тела. Снимем здесь оболочку. Удалим оболочку. И у нас вытянутый вырез будет только работать с ручкой. Потому что она у нас пока отдельным телом вот таким вот образом теперь необходимо а, слить два имеющихся у нас твердых тела это сама вот чаша сковородки основания и ручку и отсоединить и выбросить вот эту вот часть которая здесь совершенно а, ничему но а, помогала можно так сказать правильному построению сковородки ну и соответственно добавить скругление необходимые фаски идем вставка элементы пересечения выбираем необходимые для пересечения объекты щелкаем пересечь и теперь нам необходимо выкинуть здесь только одну часть это вот эта вот часть ручки которая находится внутри сковородки щелкаем на После применения этой команды у нас сковородка стала единым целым. Здесь пропала папка твердые тела. И теперь мы можем добавить необходимые скругления. Значит, здесь у нас скругление радиусом 30 мм. Выбираем вот эту вот кромку и добавляем скругление в 30 мм. Таким вот образом. Дальше у нас а, здесь, наверное, есть а, какая-то фасочка. Здесь показан 3 градуса. Ну, давайте поставим 3 миллиметра, а, фаску 3 миллиметра на а, 45 градусов. Посмотрим, как она будет выглядеть. Да, вполне себе неплохо. И, в принципе, наверное, а, на этом... Все, но можно добавить еще какие-нибудь неуказанные радиусы скругления 4 мм, чтобы она смотрелась более-менее презентабельно и была безопасна в эксплуатации, ну, чтобы не порезались вот эти вот острые края. И все-таки добавить на донышко дополнительно еще 2 мм по чертежу или 3-4 мм добавить. Давайте добавим 2 мм. Выбираем разрез, чтобы нам было удобнее чертить. Выбираем вид спереди. Рисуем новый эскиз. Делаем так вот. И здесь ставим осевую линию. Поставим здесь 2 мм, пусть стоит. И вот от этой точки. Сейчас здесь точку поставить. Ну ладно. И теперь просто э, повернутая бабушка основания. Объединить результат. Щелкнем ОК. И вот у нас донышко стало уже 5 мм. А стенка так и осталась э, толщиной. 3 миллиметра. Ну а здесь 3 миллиметра, потому что мы делали оболочку на стенку 3 миллиметра. Теперь необходимо добавить несколько скруглений. Давайте добавим здесь скругление. Например, 10 миллиметров. Добавить здесь скругление, ну допустим, по одному миллиметру. Также добавить скругление в миллиметр по периметру ручки и ободку сковородки. Ну вот, наверное, собственно говоря, и все. Вот и сковородка готова. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до новых встреч.